Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Приходит женщина батюшки и говорит: у меня такая проблема. Купила двух попугаев, хотела их научить разговаривать, они у меня матом ругаются. О, и что же они говорят? Привет, мы две проститутки. Хотите с нами повеселиться? Ой, ух! Ко мне, у меня есть два попугая. Я их научил Библию читать, Богу молиться. На следующий день приносит она своих двух попугаев, сажают они в одну клетку. И эти два попугая говорят, привет, мы две проститутки, хотите с нами повеселиться. Один попугай говорит, Гоша, бросай Библию! Наши молитвы услышаны! Свекров жалуются невестки. Ой, да все у нас хорошо, да вот только стены не побелены. А невестка говорит, ну, а белило-то есть? Да и есть белило, только вот кисточек-то нету. Невестка хитрая, все продумала. Побежала к свекру, отрезала ему борду, сделала кисточку. Все побелила в доме. Она опять, да все у нас хорошо с дедом. Да вот так окна не покрашены. Невестка, ну, а краска есть? Есть краска, только вот кисточек-то нету. Невестка снова побежала к свекру, отрезала ему усы, сделала кисточку и покрасила все окна. Вечер, сын возвращается домой, смотрит, она в дереве, Отец сидит. Он ему, бать, ты что на дереве ты сидишь? А он говорит, ой, сынок, бабы собрались блины печь, а я не знаю, есть у них яйца или нет. Разговаривает три подруги. И одна говорит, девчонки, у меня такой парень, как Порш. Быстрый, мобильный, динамичный. Вторая. Но у меня-то как ягуар. Мускулистый, элегантный, красивый. Третья. Мой, как заворожец, без отсоса и поксоса не заводится.